Привет, дорогие друзья. Сегодня мы с вами продолжаем изучать английские времена. и познакомимся с Pass Continuous, прошедшей в время. Время указывает на путь, созревшийся в определенной минулице или период в прошлом. В отличие от времени Pass этот момент в прошлом должен быть назван там Например, въезд 3 и 2 Вчера в вечера когда ты позвонил и когда начался дождь, или быть очевидным иском текста. Также образуется cast continuous. Используемое cast continuous, утверждение, состоит из вспомогательного глагола и основного глагола. Для того, чтобы образовать cast continuous, нам нужны формы в дошедшего времени в тюрьму. VOS V. используется в единственном числе в во для частичку «то» и добавляем I he, she eat плюс was плюс бакол I was singing with you. He was walking on you. She was writing. Она писала. We, you, they, plus, were plus, We were reading. We were talking. Ответательное предложение между вспомогательным уголом и остальным ставится частичка «нет». I hear she eat плюс was. Not with the, we, you, they, plus we are not with the пас single снова We, на первое место с помощью ⁇ Тин-благол ⁇ с и ⁇ В ⁇ Затем ставим подлежащие и остальные благол ⁇ с и ⁇ В ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ н ⁇ Спасибо большое за просмотр и подписывайтесь на мой канал.